Считайте, это Ctrl-C, Ctrl-V. Правильная работа химии зависит от воды. Девочка, которая берет, включает воду, ее откидывает прямо с этим пистолетом. Такая замануха, красиво. Поставить обратный клапан перед осмосом. Карта клиента. Что это? Завтра мне не придется там просыпаться в холодном поту. Катлас, Белебей, Новороссийск, Белая Глина. Уссурийск. Это такой плюс кармик нам, как говорится, да? Вы покупаете себе бизнес. Всем здравствуйте. Меня зовут Кунаев Магомед, я руководитель компании Куга. Очень часто клиенты такие говорят, что я там увидел оборудование, вот там мне обещали его сделать дешевле. Сказочные цены, в общем. Хочу вам объяснить, сервис Играет огромную роль. Звонят, как нашим электрикам могут звонить, что-то спрашивать. Могут монтажникам кому-то, могут начальнику цеха, мне. Всей вот этой командой мы ведем переговоры с клиентами, разговариваем, объясняем им, как это лучше сделать, какую пену вовремя отвечать на все ваши звонки, чтобы мы могли помогать вам, когда вам что-то нужно, отправлять вовремя запчасти, отправлять вовремя какие-то детали. Хочу донести до всех одну очень важную мысль – это то, что… Вы покупаете себе бизнес, вы не покупаете себе комплект оборудования, вы не покупаете себе железки какие-то, вы не покупаете себе картину, которая будет висеть, вы покупаете себе бизнес. Один день простой может иногда вам выйти в такую копеечку, что это намного дороже потом обойдется, чем поставить хорошее качественное оборудование, зная, у кого вы его покупаете. Какую химию посоветую? Правильная работа химии зависит от воды. И а, если у вас, например, сегодня была мягкая вода, и вы купили у нас химию, она сегодня будет работать у вас идеально, то завтра или послезавтра вы столкнетесь с тем, что эта химия просто не будет работать. И вы тоже будете нам звонить, говорить, слушай, а эта химия вообще там, она никуда не годится, она вообще не моет. А это не, не в химии дело, это дело то, что у вас просто поменялся состав воды. Очень часто эту проблему, ну вообще в основном эту проблему можно решить, поставить хороший умягчитель, поставить там, ну осмос, нет, можно хотя бы хороший умягчитель на всю входящую воду поставить, и тогда вы решите эту проблему. Иногда это может сработать, у вас самая-самая дешевая химия. Иногда наоборот, надо купить самую дорогую химию, поэтому каждый раз экспериментируйте, каждый раз пробуйте, смотрите, какая химия у вас работает. И, кстати, сейчас очень многие, о, здесь столько вопросов. Ну, давайте потихоньку буду отвечать на все. Сейчас очень многие рекламируют розовую химию, розовую, там, разную цветную химию. Чтобы вы знали, ни одна цветная химия не моет так, как моет обычная, ну, обычная химия. Да? Почему? Объясню. Потому что если вы хотите, чтобы этот цвет был, когда вот клиент наносил, вот это розовый цвет, зеленый цвет, чтобы он был, то нужно обязательно в составе этой химии снижать количество павов. Если вы не снизите количество павов, то просто вот этот сам краситель, он просто испарится, исчезнет. И тогда у вас будет любой, сколько вы не добавили красителя, он просто будет белая химия, пена будет просто белая. И что, работала любая цветная химия... Нужно, значит, убрать количество павлов. В результате что получается? Да, красиво, да, интересно, да, пенность можно добавить, добиться любой абсолютно, но мыть она не будет, вот чтобы вы знали. Это такое, знаете, это такая замануха, красиво, все. Но на самом деле это не рабочая химия, она не будет у вас отмывать грязь. Вот клиенты будут недовольны. Какой у вас процент рекламации? Слышал от ваших клиентов, что была какая-то проблема, но вы оперативно устранили? Да, спасибо большое за вопрос. Мы... Если видим какую-то задачу, это не проблема для нас, это задача. Если мы видим какую-то задачу, что как-то неправильно работают карты лояльности, неправильно работают э, онлайн-касса или эквайринг или еще что-то, мы сразу же стараемся или искать нового поставщика, или стараемся решить уже с этим же поставщиком. И если эта проблема не была решена, то мы обязательно, мы просто откажемся от этой функции, поверьте. Можно ли добиться хорошего результата на робомойках? Я имею в виду, чтобы чисто мыло так ставят сейчас недостаточное количество датчиков для, ну, которые определяют размеры машины там, ширину там, все это такое и из-за этого что происходит? Сам рукав, он не может подойти ближе. И получается, он из-за того, что не может подойти ближе, а там давление, чтобы вы понимали, в рукаве всего 80 бар. Когда вы моете на мойка самообслуживание, там бывает минимум 120, а тире, ну это самое слабое 120, а так бывает на нашей мойке, бывает где-то около 180 бар. А тут всего 80 бар. И представьте, и расстояние еще сантиметров 40-50. И, конечно, естественно, она не моет хорошо. Так. Умягчение, да, здравствуйте, умягчение или осмос. Нельзя сказать, умягчение или осмос. А, умягчение делает свою функцию, осмос делает свою. И осмос нежелательно вообще использовать без умягчителя. Что такое умягчитель? Умягчитель просто очищает а, воду от всяких там а, кальций, магний, всяких вот этих вот. Да? И если у вас сильно жесткая вода, то там отдельно ставите... Дополнительные фильтра, там, да, которые очищают от марганца, дополнительный фильтр, который там, да, вот это. это умягчение воды, но она не полностью вводит, а космос, он деминерализует, это что значит, это на выходе у вас практически дистиллированная вода, Очень общем, деминерализованная чистая вода. Так, правда ли, что пена с осмотительской основной водой работает не очень хорошо? Смотрите, нет, сосматическая она работает хорошо. Если она просто вы мешаете сосматической, как работает химия? Химия работает так. Вот эти павы, они сначала борются со всякими минералами, которые находятся внутри воды, а потом уже, они попадая на машину, остаток вот этих павов, они уже борются с, с грязью вот этой, да, с вот этими минералами, которые на самом автомобиле. И поэтому, если у вас вода сильно минерализованная, то тогда все, все, все вот эти бабы вся их сила уходит на то, чтобы потушить вот эти вот в воде вот эти все минералы. Поэтому до машины, когда она уже доходит, это уже э, практически там ничего не остается, и, и, соответственно, машина моется плохо. Вот. Так, город маленький, поэтому есть альтернативы других МСО. Так, вы за что боитесь, что у вас мало будет клиентов? Поверьте, мы открывали мойки, где 5 тысяч человек населения. И они очень хорошо работают и приносят очень хорошую прибыль. Если вы открываете МСО, просто единственное, на чем вы должны задуматься и о чем постоянно думать, не о том, что еще кто-то открылся или еще что-то. Они откроются, они закроются завтра, послезавтра. да? Вы должны думать о том, чтобы ваша химия всегда хорошо работала. А как это сделать? Это надо не просто самому там разбавить, пена хорошая, поверьте. Количество пены, да, то, что она такая густющая пена, там еле-еле, там, да, сливки, там, ну такая, да, это не значит, что она хорошо моет. Это просто лауреид сульфат натрия. Он Добавили его больше, она больше пены сделала. Добавили его меньше, он меньше сделал. Ну, как, еще зависит от количества пау в этой химии. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас хорошо работала мойка и приносила прибыль, вы должны в первую очередь спрашивать у своих клиентов, нравится ли им, как работает химия, нравится ли им, как работает давление. Там. Может быть, подкрутить надо увеличить давление. Может быть, если они говорят, нет, вот химия, вот у меня машина 2-3 дня назад, я только мылся, вот сейчас помылся, и она не отмыла грязь эту. Все, значит, добавляйте больше. Если вы это все сделаете грамотно и вовремя, то у вас всегда будут люди, поверьте. Даже 5 тысяч населения у вас будут всегда люди, и работы будет всегда полно. Спасибо большое. Обязательно для этого переходить на летние пистолеты. Если ставить, например, Total Stop частотный преобразователь, если сбросники, там эти все, ну там целая система, короче, если ставить, то можно просто поставить один раз зимние пистолеты сразу изначально и тогда у вас все будет работать как нужно. Дорогие мои клиенты, если мы вам что-то советуем, мы советуем для того, чтобы это в вас хорошо работало, чтобы завтра у вас не было никаких проблем. Например, если мы говорим, какая-то комплектация, она лучше, она действительно лучше. То, что мы вам ставим, мы знаем, что вам ставим. Мы болеем больше вас за, за оборудование, которое работает у вас. И чтобы вы понимали, у нас сейчас, например, бригада выехала в Питер, и по, по дороге до Питера они заехали в несколько городов, чтобы там здесь какую-то мелочь сделать. Здесь просто, чтобы было приятно клиенту, чтобы клиент знал, что мы всегда заботимся о нашем клиенте, что мы никогда не забываем, даже пройдет год, два, три года, мы все равно рядом с клиентом. Мы с вами, вот пока будет у вас работать эта мойка, и дай, даст Бог... Еще и подружимся с вами, да? Ну, очень часто так и бывает. Так, напишите, пожалуйста, в директ. У меня вопросы по поводу рабомой. Да, обязательно напишу. Возможно ли вы из человека на МСО, чтобы исправили ошибки на прошлых установщиков? Да, конечно. Если у вас что-то, какая-то проблема, обращайтесь, мы обязательно В прямом смысле слова. Это от Калининграда до Владивостока. Возможно ли поставка оборудования бывшей страны СНГ? Да, конечно, возможно. Сейчас мы вообще активно работаем в этом направлении. Мы специально взяли человека, который разговаривает на казахском, узбекском, таджикском языке. Он может спокойно с вами общаться. Если человек именно оттуда и плохо разговаривает на русском, мы готовы ему предоставить менеджера, который полностью поймет его и расскажет ему все, что мы делаем, что мы предлагаем. Если в Киргизии МСО? В Киргизии пока нету, но очень надеемся, что в ближайшее время появится. Как раз у нас парень, он с Киргизии, Это будет наш такой путеводитель по Киргизии. Подскажите, сколько обычно администратора? Администратор обычно 2-3. Как делать? Сутки через двое работают администраторы. И чтобы вы знали, я уже говорил это тысячу раз, еще раз повторю. От работы, от правильной работы администратора на 30% повышает э, чек. Следите за тем, как они работают, как они убираются в боксах, как они э, разменивают деньги. Очень часто нужно будет разменять деньги. Объясни, как работает оборудование. И все знают, как работает оборудование. Если вы м, прям заморочитесь и э, замотивируете как-то своих администраторов, поверьте, они оправдают все свои деньги, сколько бы вы им не платили. Есть конкуренты на 100-тысячном городе, МСУ будет работать. Если у вас один или два конкурента всего на 100-тысячный город, то вы можете смело ставить 6-постовую мойку, и она у вас будет работать. Как я и сказал, обязательно следите за качеством химии, напором воды, за работой администраторов. Следите за этим. Если вы предоставите хорошие качественные услуги вашим клиентам, то у вас всегда будет очень много работы, и поверьте, ни один ваш конкурент не будет вашим конкурентом. Вот так могу сказать. Хотела бы услышать чуть информацию про карту клиента, так, с карты лояльности. Карта клиента, что это? Это первое, что она дает? Она привязывает человека к вашей мойке. Во-первых, это что может быть? Это а, счастливые часы. Это что значит? Вы примерно поняли, что у вас, например, с 10 или 11 вечера до 6 утра у вас трафик снижается сильно и тогда вы что делаете вы берете именно на это время сделайте скидку там 30-40 процентов и клиент у кого есть уже карта вашей мойки он приходит он закинул 100 рублей а значит на экране появится 140 рублей вот как работает карта клиента дальше вы процент сами по картам это очень удобно во-первых клиент может не бояться что он потратит лишний деньги. клиент берет карту закинул, сколько ему нужно было, то есть помылся, там, да, и там да, списалось там 60 рублей, все, он приложил карту, все, 40 рублей, обратно списалось на карту. И плюс он получает, конечно, каждый раз плюшки. Но мы подумали и о вас, как о хозяине мойки, и что мы сделали? Получается, клиент, чтобы получить свой бонус, он должен потратить обязательно какую-то часть денег. Если он не потратил определенную часть денег, то он не получает свой бонус. Чтобы не получалось, так, что он каждый раз на 10 рублях... Там, и, и моется. Один раз 100 рублей когда-то закинул, он теперь всю жизнь моется на эти 100 рублей. Такого, конечно, никогда не будет. Звоните, пишите, с удовольствием ответим на все ваши вопросы. У нас всегда номер телефона указан и на оборудование сейчас указан, и везде указан. Всем спасибо, кто нас смотрел. И те, кто уже с нами в одной лодке, у вас, во-первых, будут хорошие скидки. Во-вторых, мы никогда вас не забудем. И спасибо вам за то, что вы доверились именно нам и за то, что установили наше оборудование. Всего хорошего, до свидания.